Всем привет! Вы на канале Вкусняшки от Яшки. Я на самом деле очень хочу уже этой самой жаркой погоды. Она, конечно, к нам уже приходит по времени года, но с нынешними обстоятельствами не факт, что куда-то мы поедем отдыхать на солнышке, на морюшке. Но, тем не менее, сегодня постараемся создать ту атмосферу, когда мы просто так вот Отдыхаем на прогретых камушках, прогреваем свои ребра и лежим так прям, кайфуем на солнышке и кушаем морскую рыбу. Попытаемся сегодня создать это именно настроение. А дальше будем смотреть рецепт. Не забываем, ребят, подписываться на канал, ставить лайкосик и поддержать нас комментарием. Ну, двигаемся дальше. Для приготовления нам понадобится мука, яичко одно, панировочные сухари, ну и, естественно, само филе трески. У меня вот три таких вот филешки. Для придания вкуса еще потребуется нам соль, естественно, свежемолотый перчик и копченая паприка. Что, будем начинать? Копченую паприку всыплем сюда в панировочные сухари сыпим, я думаю, порядка ну, где-то столовой ложечки, может быть, двух. ну тут уже по вкусу. сыпим и, естественно, это все перемешаем. начинаем нарезать филешки наши. вот у меня их такие три штучки. берем их и режем, ну примерно как бы вы хотели бы скушать филешки. вот этот кусочек, наверное, у нас не пойдет. Так, ну что, филешки мы нарезали, теперь их немножко придадим им вкуса. минут посолим, ну, примерно чайную ложечку соли сюда и свежемолотого перчика. Естественно, это аккуратно перемешаем, но перемешивать нужно именно аккуратно, чтобы филешки наши не поразвалились, чтобы мясо не пораслаивалось. Так, ну что, ребята, мы уже подготовили противень, смазали его масочком, чтобы наши рыбные наггетсы не прилипали к нему. И теперь начинаем уже формировать непосредственно сами наггетсы. Для начала мы их обваляем немножко в муке, чтобы уже кляр непосредственно прилипал лучше к ним. Теперь опускаем их в яичко, которое яйцо. И обваливаем в сухарях. Хорошенько прямо обваливаем их так. Теперь укладываем их на противень. Ну все, мы запанировали нашу рыбочку, отправляем теперь ее в духовку. У нас жар порядка 200 градусов, ну и отправляем их минут на 20 в духовку. Ну что, 20 минут прошло, достаем наши прекраснейшие филе о фиш. и Сейчас будем их дегустировать. Ну что сказать, ребят. Мы хотели добиться морского настроения, мы этого добились. Это настолько вкусно. Я не знаю, как это описать словами. Это прям лето-лето. Вкус морской рыбки. Хрустящая корочка. И нежнейший прям вот такой вот немножко пиканненький соус. Не знаю, как это описать со словами. Это просто все эмоции. Это нужно все просто попробовать. Приготовление элементарное. А -а -а -а -а, приготовление белого соуса будет на канале. Ссылочка будет в описании. Попробуйте, сами это сделайте. Это просто летний вкус. Это то самое, к чему мы сейчас на самом деле будем все стремиться. Это наш отдых. Вот эти все воспоминания, эмоции летние. Это очень круто. Пробуйте, готовьте. Естественно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Буду очень признателен. Пишите комментарии, понравилось или нет. Ну и увидимся в следующих видео. До встречи!